Так, машина А6, двигатель БДВ. Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого нам понадобится головочка на 17, надо на вот этот натяжительный ролик на вот эту гайку надеть головку и отжать фиксатор в сторону где-то есть там отжал что ли? Так, ну и скидываем ремень. Нам в данный момент нужен генератор. Перед этим сняли ремень привода агрегатов сейчас нам надо открутить 4 болта раз-два и сверху Три, четыре. ну естественно отодвинуть в сторону лишние провода потом открутить вот этот болтик плюсового провода зарядки вот и вытащить вот эту фишку вот она это можно сделать как сразу можно сделать и потом когда отодвинется генератор сейчас будем смотреть как делать лучше Таким образом будем откручивать